Здравствуйте, меня зовут Дмитрович Ненат, я руководитель сервисного отдела компании IGO 3D, и сегодня хочу представить вам 3D-сканер CR Scan 01 от известного производителя Креалити. Данный сканер работает по технологии оптического структурированного света. Это означает, что трехмерные объекты они строятся путем переломления структурированного света от сканера. Данный сканер довольно компактный, простой в эксплуатации и работает в двух режимах. Стационарное сканирование и ручное сканирование. Рядом со мной коробка, в которой упакован данный сканер. Давайте откроем и посмотрим, что внутри. у нас уплотнитель из пенопласта черного цвета, руководство быстрой установки и эксплуатации 3d сканера, справа у нас штатив, поднимаем вот этот уплотнитель, у нас здесь располагается маленькая коробочка, откроем, посмотрим что внутри, это поворотный столик Здесь у нас регулятор скорости поворота, включение поворота, то есть направление, направление часовых или в обратном. Далее в коробке еще провод для подключения поворотного стола к сканеру и USB накопитель, На производитель записал руководство эксплуатации сканером и программное обеспечением. Сам сканер упакован в отдельной коробочке, аккуратно открываем, достаем сканер. Сам 3D сканер весит 800 грамм. Точность сканирования составляет 100 микрон. Разрешение камеры составляет 500 микрон. Область сканирования примерно 50 на 30 сантиметров. Еще в коробке с камерам к нему прилагается зарядное устройство, а также провод для подключения сканера к компьютеру. Используется интерфейс USB 3.0. Зарядное устройство. Средным устройством прилагаются различные насадки вилок. В зависимости от стандартов применяемых в той стране, где вы проживаете. Для России нам необходим евростандарт. Не И на самом дне располагается столик для сканирования. На его поверхности видите обрисована сетка, для того, чтобы мы получали более качественные сканы. после распаковки 3d сканера наш следующий шаг будет настройка установка и запуск самого процесса 3D-сканирования. Для начала мы э, поставим сканер в режим для стационарного сканирования. Для этого я буду сканировать объект человеческой руки. Напечатано было на SLA 3D принтере из серого фотополимера. Видите, поверхность матовая. Это очень хорошо для сканирования. Должен предупредить, что если вы будете сканировать объект из глянцевой поверхности, либо светоотражающие, для того, чтобы сделали качественные сканы, вам необходимо использовать матирующие спреи, то есть покрыть саму модель, мы используем вот такой матирующий спрей. После этого скани будут удаваться. Другие условия, которые вы бы должны соблюдать для успешного 3D сканирования, это приглушенный свет или желательно выключить свет в помещении, чтобы было довольно темно. И мы используем еще черный фон. Как черный фон мы используем скатерт в данном случае под сканером. Давайте приступим к настройке сканера и запуска процесса. Мы установили сканер, подключили его, и далее перейдем к программе для проведения необходимых настроек и запуск процесса сканирования. Мы открыли программу CR Studio, и как вы уже заметили, она на английском языке. Для того, чтобы изменить язык программы, вам необходимо нажать File, Language, и здесь отображается весь список поддерживаемых языков для этой программы. выбираем русский. Окно говорит, что для того, чтобы изменить язык на русский, необходимо перезагрузить программу. Это производится автоматически. Нажимаем Yes. Далее мы выбираем режим стационарного или настольного 3D-сканирования с использованием поворотного стола. В рабочей панели с левой стороны у нас есть следующие инструменты, то есть вид. Далее редактор. Редактор сетки. И объединение сканов. Здесь у нас отображается выбранный режим для сканирования, то есть настольное сканирование. Если мы хотим изменить на ручное, нажимаем на круглую стрелку, и он изменился. Возвращаемся назад. Перед началом сканирования нам необходимо сделать некоторые настройки, а это предварительный просмотр и инициализация. Предварительный просмотр производится для того, чтобы мы посмотрели, правильно ли мы установили сканер на расстоянии от стола для сканирования. Мы расположили объект для 3D-сканирования на сам стол. Здесь мы можем настроить яркость и вспышку включить или выключить. Нажимаем «Остановить». Следующий параметр, который мы должны настроить, это «Инициализация». То есть сканер должен увидеть правильно сетку столика для сканирования. Мы убираем объект, который собираемся отсканировать и нажимаем кнопку инициализации. Эта зона должна быть красным цветом отображаться. Канер правильно захватывает сетку, которая отображается на этом столике. Нажимаем «Остановить». Наш следующий шаг – вернуть объект, который мы собираемся сканировать, это рука. И нажимаем кнопку «Начать сканирование». Мы произведем две сканирования, то есть рука сверху, и потом развернем руку с обратной стороны и еще раз отсканируем ее. Сканирование закончилось. Нам необходимо сохранить этот проект. Файл. Сохранить проект. Называем его рука. Сохранить. Проект сохранился. Мы сейчас поворачиваем эту руку и делаем еще одно сканирование. Нажимаем кнопку начать. Повторное сканирование закончилось. Оба скана, как вы видите, в панель. Данных слева у нас отображается первый скан и второй скан. Далее мы запустим процесс обработки и посмотрим, каким образом программа объединяет этих сканов и формирует один файл. Переходим к процессу обработки сканов. Нажимаем кнопку обработка. Открывается окно, которое говорит, что далее будет произведено объединение этих сканов автоматически и заполнение отверстия. Нажимаем кнопку обработки. После того, как процесс объединения сканов закончился, программа нас спрашивает, мы довольны результатом объединения. Если мы довольны, нажимаем кнопку ⁇ Далее ⁇ Если нет, нажимаем кнопку ⁇ Ручное выравнивание ⁇ где мы пытаемся объединить сканов по нескольким маркерам. Мы довольны результатом и нажимаем кнопку ⁇ Далее ⁇ Сейчас выполняется процесс обработки этого скана, то есть восстановление, убираются шумы, артефакты, производится восстановление, сглаживание и обработка текстуры. После того, как процесс обработки закончился, мы можем сохранить файл, нажав кнопку Экспорт, Выбираем папку, пишем название файла и сохраняем его в двух форматах возможных – «Opch» и «Stl». Выбираем файл. формат файла «Stl» и кнопку «Сохранить». Далее нажимаем кнопку «Выход» и хотим посмотреть на результат итогового сканирования. Выбираем вид текстуры для того, чтобы посмотреть на наш результат сканирования этой руки. Результат весьма положительный. Качество сканирования хорошее. Да? Мы довольны данным результатом. После того, как мы закончили стационарным сканированием, далее мы переходим на ручное сканирование. Должен сказать, что производитель не предусмотрел ручку для 3D-сканера. Так было бы удобнее его держать при ручном сканировании. Мы соблюдаем те же условия помещения, приглушенности света. И я должен заметить, что для ручного сканирования вам лучше взять ноутбук, так как он позволяет большую мобильность движения, чем подключение к стационарному компьютеру. Для ручного сканирования, как пример, я буду использовать канистру. Приступим к самому процессу сканирования. Расстояние для сканирования должно составлять от 40 до 90 см. Если мы слишком близко приблизимся, видите, на экране отображаются красные зоны. Это значит, что мы слишком близко. Необходимо отодвинуть сканер немного дальше от объекта и сканировать со всех сторон этот объект. После того, как мы отсканировали объект со всех сторон, нажимаем остановить. Мы получили скан файл. Этот скан файл необходимо дополнительно обработать для получения финального результата и финального файла этого отсканированного объекта. Мы должны произвести обработку Обработка. В отличие от стационарного сканирования, где программа автоматически определяет и удаляет шумы и артефакты, этот шум, который отображается на экране, нам необходимо удалить вручную. Это делается с помощью инструментом ласу мы будем использовать. Необходимо нажать на клавиатуре Ctrl, видите, изменился курсор мышки в крестик, и левой кнопкой мыши нам необходимо выбрать ту область, в которую мы хотим ее удалить. Мы выбрали те области которые мы хотим удалить необходимо нажать на кнопку рассчитать фон видите рядом с каналом появилась галочка и нажать кнопку вперед после этого начинается процесс обработки то есть удаляется дополнительный шум вокруг объекта восстановление сетки обработка текстуры и после этого мы получим обработанный файл процесс обработки может занять больше времени чем стационарного сканирования После этого мы получим цельную модель, три сканирования и посмотрим на результат. Процесс обработки закончился. Программа нам предлагает сохранить файл. Нажимаем кнопку экспорт. Выбираем один из доступных форматов файлов для сохранения. Общ или STL. Название файла пишем и нажимаем кнопку сохранить. файл был сохранен, нажимаем кнопку выход давайте посмотрим результат сканирования это цветной довольно неплохо отсканировался объект просмотр текстуры да, качество сканирования отличное 3D-сканер в итоге хорошо справился со всеми задачами, как стационарным, так и ручным 3D-сканированием результаты итоговые получились отличные, даже удивительные для данного сканера, то есть он соответствует всеми заявленными характеристиками и самое лучшее, считаю, соотношение цена-качество данного сканера. Его область применения это различных музейных экспонатов можно сканировать, элементы декора, людей, объекты для каталогов интернет-магазинов, различные медицинские изделия, реверс инженеринг или в игровой индустрии можно использовать. Данный 3D сканер не подходит для контроль геометрических параметров и метрологических измерений, так как он позиционируется для начального уровня. Если вас интересуют более профессиональные 3D-сканеры, вы можете обратиться по ссылке под видео к нашему интернет-магазину, либо можете обратиться к нашим менеджерам, они вас проконсультируют. Приобрести данный 3D-сканер вы также можете по ссылке в описании. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, либо напишите нам в комментарии, что вам будет интересно увидеть в следующем видео. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, следите за нашими новостями. С вами был я, Нена, Пока!